Привет, аудитория! В это воскресенье у нас пройдет 275 номерной турнир UFC и в этом видео хочу рассмотреть бой основного карда турнира полусредней весовой категории между Рамазаном Имеевым и Джеком Дела Мадолена. Ну, Рамазану Имееву 35 лет, это боец из России, провел он в профессионалах 25 боев, 20 из которых одержал победы. Да, к 35 годам 25 боев это немного, но что есть, то есть. Причем UFC, будучи чемпионом средней весовой категории в российском известном промоушене М1, ну, достаточно универсальный, что немаловажно, думающий боец, обладает он хорошими бойцовскими навыками и неплохими данными в грэппинге и стойке. Присутствует у россиянина э, достаточно неплохой кардио, у которого в принципе хватает как на трехраундовый поединок, так и на пяти ну, в М1 он дрался с топовой позиции, показывал отличные результаты, но перейдя в UFC как-то подсбавил обороты, стал осторожничать. Не сказать, что бои в этом промоушене проходили с топовой позиции, но и не сказать, что это были легкие оппоненты. Ну, а досрочные победы у Рамазана закончились. Его соперник Джек Дела Мадалена, молодой 25-летний боец, uh, UFC Проспект из Австралии, провел в профессиональной карьере 12 боев, 11 из которых держал победы, можно называть его, назвать его универсальным бойцом есть у Мадалена хорошая стойка нокаутирующий удар, Можете побороться с своими оппонентами, у которых невысокие навыки в этом аспекте Джек смело можно назвать финишером, бо 10 из 11 своих побед он закончил досрочно обладает он серьезным панчем, что позволяет ему заходить в отагон за досрочной победы, показывая зрелищные и яркие выступления ну, что по этому бою. В антропометрии выигрывает э, Рамазан. Размах рук у него больше на 8 сантиметров, что довольно-таки существенно. Размах ног на 4 сантиметра. Уровень позиции у Имеева в этом противостоянии, конечно, гораздо выше, чем у оппонента. Рамазан хоть и старше на 10 лет, но на его стороне все-таки опыт. Но не уступает россиян, россиянин сопернику и в кардио. Вероятно, всего будет даже лучше он выглядеть в поздних раундах. Я не думаю, что Ранузан будет зарубаться с Мадалиной стойки. это не особо умно, но Имеев будет искать все явно возможности сближения и перевода. И что-то мне кажется, что с таким багажом опыта за плечами он его найдет. В Патрии же будет изматывать соперника и по итогу заберет бой. На победу Имеева дают 2.3, что я, пожалуй, заиграю. Конечно, есть вероятность, что, как и в своих предыдущих боях, Имеев покажет близкий бой. И так как промоушену с точки зрения прибыли, естественно, более выгоден яркий проспект Мадалена, который закатывает зрелищные бои, судя могут дать бой в сторону австралийца. Но букмекеры дают на полный бой коэффициент 1.85, что достаточно неплохо. И как альтернатива тоже можно попробовать его. Но я буду надеяться, что миф э, это понимает, и были у него уже в UFC украденные победы, сделает в поединке все, чтобы выиграть без шансов для соперника и заберет очередную победу. Но это же, как всегда, мое мнение, вы же подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка находится в, закрепленном, в первом закрепленном комментарии под видео, там я выложу обычно в субботу варианты ставок на другие бои турнира, которые мне не...